И всем привет, друзьяшки! С вами снова я, Альмир. И в этом видео, друзья, вы что-то заметили? Вот, смотрите, вы что-то заметили, друзья? Или ничего не заметили? Да, друзья, вы угадали. Я опять снимаю на своем смартфоне. Это продолжение... 6 э, шесто... Продолжение спирального паркура и... Часть 6. Шестая. Э, короче, пофига. Так, друзья, я а, э, в творческой студии YouTube заметил вот что. Я тут снимаю вот 10, 15, 12 минут роликов, а вы смотрите всего 1 минут. Но это не сойдет, друзья. Еще вы и отписывайтесь. Но мне вообще, друзья, мне очень обидно. Давайте-ка подпишитесь, друзья. Пожалуйста, умоляю. Я не зря стараюсь 15 минут записывать видео, друзья. Друзьяшки. Я уже не говорю друзья, а буду говорить друзьяшки. Вы же самые мои любимые подписчики, друзья. Ну что ж. Давайте-ка приступим. Так вот, друзья. В, том... в той счастье, друзья, мы остановились примерно вот тут. Ну что, ставим на spawn поинт и погнали проходить. Эй. Им, именно так. Там мой братик ходит и смеется. Вот вы, наверное, его слышите. Короче, мне пофиг, друзья, я буду все равно снимать. Все, друзья, он ушел И мы дальше паркурим. Он у меня доканальный, друзья, заколебал уже. Смеется и смеется. Я.. Э, чтобы. Кстати, у него тоже есть канал. Называется Нубик в Майнкрафте. Я даже ему даю свой это.. Э, Наушник с микрофоном, а он все равно ходит и смеется, я вообще не понимаю его. Вот такие вот дела у меня. Так, что-то я не могу пройти вот тут. Так. Пры... О, капец, друзья, я не могу пройти здесь, капец. Самый легкий паркур. Так. Поднимаю сюда и теперь вот сюда. А кстати, знаете, друзья, я зачем начал снимать видео на своем смартфоне? На своем смартфоне у меня, друзья, почти не лагает, а на компьютере, ху, -у. Там у меня э, это... Ну, я уже миллион раз говорил, друзья, там не хватает оперативной памяти, вот. Для дуо-рекордера, ду точнее, не до рекордера а просто рекордера. Там, э, если вы смотрели мои предыдущие ролики, там написано наверху ролика, какой из какого рекордера я записывал. Так, теперь... Ааа, не прыгай, друзья! Что за фигня? Сейчас я буду жестко бомбить. Капец. Так, опять мой братик пришел, друзья. И, и он ушел, походу. на ну, что, дальше проходить? Да, как я уже говорил, друзья, буду жестко бомбить, наверное. Потому что не могу пройти. я твою кукушку блять сука так дальше опа да блять листва друзья меня мешает знаете почему если он сейчас сейчас есть что если не, не про не, не ай уже не прошел друзья короче делай вот так мне пофигу мне пофигу это уже шестая часть мне пофигу друзьяшки вот так вот сделаю. И вс. С легкостью пройду это место. Так. Здесь все таки походу. Вот сюда вот стану, друзья. И здесь ставлю spawn point, мне пофигу. Мне пофигу, друзья. Это уже шестая часть. Спаунпоинт. Вот так вот. И. Надо выйти из геймода. Так и ноль. Вот и все, и там опять мой братик вошел походу. Так, все, друзья, он вышел. Запись идет, друзья, мне пофигу. Я пос... А, я знаю, да? Даже поставил спаунпоинт, мне пофигу. Хоп и все. Почему-то я начин не смог пройти, друзья, изи паркур. Что, что за фигня? Я не могу пройти, друзья, капец. Что со мной случилось и зачем эта вода не убивает? Так, убил? Так, так, так, так, так. А сюда? А нет. Тут невозможно допрыгнуть, друзья. Так, а. Зачем эта вода не убивает меня? Я не понимаю. Походу опять начал лагать, друзья. Мой Майнкрафт. Так, короче, давайте, друзья, Опа! Ха-ха-ха, я допрыгнул. Так, опа, блин, что друзья, взял. Точнее, точнее. о друзья, так прошло, прошло, прошло. Сейчас бы, друзья, здесь нельзя фейлить. И тач-скрин уже лагает, лагать начал. Тач-скрин начал, начал, начал, начал. Начал уже лагать. Ха-ха-ха-ха. Погоди, погоди, погоди, я тут кое-что увидел. Погоди, не испищи, альмер плей, не испиши. Так, сюда на. Да, так, оттуда. Реально допрыгнуть, друзья. Я что то стримноват. Я тут поставил спаун друзья. Спаун поинт. Ой, неправильно написал. Так. Spawn point. Опять неправильно написал. Так проходим, так, так, так. Что за проходим? Блин. Не могу написать палантайн. Так, все написал? Теперь, теперь, теперь, друзья, истинный момент. Раз, два, три, прыгай! Серьезно? Серьезно? Я не не допрыгнул. Что за фигня? Что за фигня? Что... Так, я там у него меня там есть палантайн. По мне пофигу, я я прыгаю от этой высокой горы. Так. Дубль два, друзья. Так. Зачем-то у меня есть наспрк на наспрк на наспрк на есть на что за фигня. Так, проходим дальше, друзья. друзья. на Это на для меня наспрк на наспрк друзья, наспрк на наспрк на наспрк на наспрк на смартфоне, а на, компьютере, нет. Комп... на на наспрк на на компьютере, друзья, это на тяжело. Так. Прыгаем вот сюда, так допрыгнули. А если бы я был в компьютере, друзья, я не допрыгнул. Хоп. А, блин, прямо в лаву почему-то. Так. Друзья, как я уже сказал, пожалуйста, не отписывайтесь от моего канала. Мне это очень обидно, друзья. Так, сюда допрыгнули. Так, теперь вот сюда. И теперь... Вот так вот. Вот так вот. Если что, я с ртом говорю, друзья. Точнее, вот так вот. Это, это есть что, рот. Не подумайте там ничего. Так. Ну, хотя можете от, обсуждать на комментариях. В комментариях. В комментах, друзья, можете обсуждать, что я делаю, что со мной произошло и так далее. Так. <свес> <свес> <свес> друзья, что я натворил? Я же там почти прошел, нет, друзья. Я это не допущу, я не допущу, это фигня. Вот так вот сделаю и вот так вот. И Нет, вы видели, друзья, это вот эта фигня, вот эта вот. Он мне подвел. Я так что вот здесь допрыгну до да. следующих поинтов. Так, так, так, так, так, так. Гами моды. Гами моды ноль. Геймут, геймут. Так, ставим spawn point Теперь... Ах, да, друзья, я тут уже за кадром вот эти 7 места уже прошел. Короче, тут будет мешать вот это вот... Это крыша, и я не смогу вот пройти вот Короче, тут надо много раз нажимать э, на это... <свы> на кнопку прыжок. Вот так вот. Оп. Нет, не допрыгнули, друзья. Так, так, так, так, так. Вот так вот. Нет, не допрыгнули. М -м -м. О, блин, почти, друзья, почти, почти, почти, почти. Так, если с пятого раза, друзья, вот начиная сейчас, если я не допрыгну с пятого раза, то я прихожу на геймот. Пока что не допрыгнули. Хоп, не допрыгнули. Второй. Третий. Третий я... С... Третий я сказала. Точнее, четвертый, четвертый, друзья, нет, я не допрыгнул. И четвер... пятый. Нет, друзья, я не допрыгнул все-таки. <свят> Гейми, моды и А1. Переходим в кредит, становимся и пишем эту спаунпоинт, потому что я не хочу опять это место проходить, друзья почему это у меня, друзья, не получается хороший контент. Так, я забыл про креатив. Так. Гамимоды 0. Все, выживание, друзья. Вот, в комментариях подскажите, друзья, что мне снимать в Майнкрафте. Просто не знаю, что снимать. Так, прыгаем сюда, прыгаем вот сюда. Это решается с легким, так сказать. Нажать. А, друзьяшки, у меня забагалось Майнкрафт. Но я не хочу уйти туда, я же еще не прошел. Гамемоды. Хотя нет, друзья, знаете что? Я просто хочу эту рубрику уже закончить. Уже... Это уже шестая часть, друзья. Я хотел закончить его с девятого части. Девятое счастье, друзья, я хотел заканчивать эту фигню. Я сейчас его заканчиваю, знаете почему? Я уже заколепался с этой рубрикой. Вот. Сейчас я пройду эту фигню. Тут, тут вода, друзья, не, не должен убивать, поскольку я понимаю, да. И, -и, -и, -и, -и друзья. <ISina> да, друзьяшки, мы победили, мы прошли эту фигню. Смотри, как красиво, друзья. Вау, вау. <С proprio> Наслаждение, друзья, я все-таки смог пройти. Это, конечно же, шутка, я все-таки его не прошел. Это только баг Майнкрафта, друзья. Баг спаунпоинта. Так что, друзья, сейчас. Вот, друзья. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь мнениями в комментариях и расскажите о моем видео, друзьям. Походу неправильно сказал слово. Короче, друзья. Всем покошеньки, покошеньки, друзьяшки! Всем пока. Это. это очень красиво.